Да, мы не можем пока купить, по, по некоторым, по двум причинам пока, пока не можем по двум причинам, главная причина, конечно, это карантин, мы просто не можем выйти из дома, так что, окей, все слышно, все видно не работает ни одна организация мы не можем даже... да это... нет, да, из дома просто не можем выйти даже, даже если кто-нибудь бы работал так, вот сегодня 26 марта 2020 года а помните 26 марта 2017 года когда у нас был была массовая протестная акция я думаю, тогда мы наиболее всего, были готовы к революции, да, и вот очень сожалею, если честно, и всегда задаюсь себе вопросом, что же было бы, вот я дважды пересек улицу Тверскую, два раза перешел в неположенном месте, чтобы, э, так сказать, от этих ОМОНовцев там э, отойти, да, и вот если бы я не стал уходить с этой улицы. То есть, если бы я встал посреди, и, естественно, машины бы остановились, давить бы человека не стали, кроме всего прочего, поддержали соратники, и случился бы затор. Результатом затора было вот бы то, что не смогли бы и выйти с белорусской никуда, а наоборот наши сторонники могли прибыть со всех сторон. То есть... Сейчас я вижу, что тактическое преимущество тогда было очень серьезное у нас. Да, собственно, и стратегическое. Так, похоже на фантастический фильм. События, которые происходят, они вполне предсказуемы. Почему, когда... А вот удивительно, да? Когда мы обсуждали с вами это же самое в эфире, то есть вы как-то спокойно относились. Сейчас говорят, что это на фантастику похоже. привет из пристана мы с тобой привет привет а, так спрашивает по поводу курузника когда будет пора мне не нужен будет курузник я и так приеду совершенно спокойно так что никаких проблем с тем, чтобы доехать, нет вообще, ни одной проблемы. Это вырваться из России трудно, приехать в Россию вообще не, не представляет никакого труда. Слава скоплений военных под Москвой. Да, много причем, не только под Москвой, войска введены в Москву совершенно очевидно и непонятно зачем Путин так рискует потому что когда войска где-то далеко и не, не развернуты они абсолютно для него безопасны как только они развернулись да и причем имеют при себе оружие табельное то я думаю что они представляют огромную для него опасность и вот Сказали мы сегодня, сказал я про 26 марта, в общем-то это такой э, был знаковый день, потому что Вова обосрался в этот день жутко, после этого и начались самые основные репрессии, если вы помните, как раз 13 апреля, э, мне взломали двери, задержали меня и так далее, то есть Именно это больше всего напугало То есть Вовины вот эти вот Конченые уроды да, Которые называются аналитиками Спецслужб да, Они вот эти конченые уроды Вдруг осознали Что блин, это возможно Сделать революцию Снести Вову И стали бороться И В 1603 году 26 мая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 Слава, ты бы голову помыл Или во Франции Горячей воды нет Ну вообще я каждый день душ принимаю Я не знаю почему Мне кажется у тебя просто Во Франции есть очень много горячей воды Просто Георгий Жуков в России Не у всех есть ум Такт да, И самое главное Ну какие-то человеческие качества Подобные доброте То есть я так понимаю Что ты жутко злой жутко мерзкий такой прям вот абсолютно мерзопакостный который может быть голову ты и моешь но вот то что ниже пояса точно не моешь а еще ты не моешь свой язык я думаю будут у тебя с ним как раз проблемы очень большие вот и что я могу сказать вот я написал э, в своем авторском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 «Когда еще есть время все исправить». Так что вот меня всегда это интересует, почему люди слушают и не слышат. Так. «Мне кажется, Пойня вывез бабло из золото в Италию». Да, вполне, я допускаю. Мы поговорим сегодня об этом. Мне об этом написал несколько человек в, на почту. Я им очень благодарен. Они задали простой вопрос, зачем 14 самолетов э, Ил-76, да, которые ну, как минимум 700 тонн увезли. Чего 700 тонн увезли из России? Это минимум 700 тонн. Аппарат ФВЛ, врачей 60 человек. Да? В районе падения Су-27 в, в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя. Представляете, вчера такое интересное совпадение произошло. Ну, очень часто у нас такое бывает. Вы свидетели, и это вот те, кто давно смотрит. То есть мы рассказывали, я рассказывал про упавший Л-39 и сказал, что он упал в море. Почему я сказал, я до сих пор не знаю. Я ошибся, понятно, он упал не, не в море, он упал на землю, но я почему-то сказал, что он упал в море. Ну, потом поправился и что-то никак не мог думать, блядь, что ж такое, что, это, что у меня в башкет. А оказалось, что в этот момент упал Су-27 именно в море. Да, Су-27 упал под Феодосию. До сих пор, я так понимаю, пилота не нашли. Закон парных случаев падают. Два самолета, да, если один упал То надо прекращать, конечно, полеты Военных самолетов, но они, видите Не прекращают, упал второй Но самое интересное, что я подметил И уже неоднократно говорил Что В день каких-то ярких выступлений Путина, таких, которые все ждут там, да, Обязательно падают Военные самолеты, посмотрите вот Кроме января Месяца, вот этого выступления При всех остальных Обязательно кто-нибудь свалился так В Магнитогорске Произошел взрыв В жилом доме Вот так это выглядит да, Большой достаточно дом Взорвался газ э Пострадал несколько квартир Ну вот э Пока нет, я так понимаю, точных сведений об страдавших, я думаю, что до упора будут э, тянуть. Да? Очень много домов взрывается от газа, мы об этом говорили, что это очень странно, во всем мире тоже используют газ, но взрывы это редкий, редкий случай, а здесь каждый день. На электроподстанции в Москве произошел взрыв на Хорошевском шоссе. Ну, вроде никто не погиб. Под Воронежем из-за взрыва в автомастерской погибли два человека. То есть, видите, если уж хлопки эти начались, то они по всей России пока не прохлопают, не, ничего не останавливается. Автозаправщик загорелся под Ульяновском. вот. И тут то тоже непонятно что там какие-то есть, пострадавшие нет. В Московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел. В Тарпаревском парке, западный округ Москвы. мы ну, говорили тоже, я говорил в нескольких передачах о том, что как-то очень странно. То есть вообще... Не расследуются никакие преступления. Путин сам это подтвердил, причем не косвенно, а впрямую. Сказал, что более 50% преступлений не раскрыто. Я вам скажу, что более 50% это очевидные преступления. И если не раскрыто более 50%, значит не раскрыта и часть очевидных. То есть вообще никто работать не хочет, получается. Так вот огромное количество частей человеческих тел уже таскали собаки, кошки, там дети, кто хотите, в общем-то, пенсионеры, да, вот э, очередные находки, причем не одна там, а несколько сразу. И когда, обратите внимание, начинают где-то что-то искать, прочесывать, то обязательно находят часть человеческих тел, то есть получается они так по всему, по всей России валяются, да, и а Если просто начать их искать То сразу же найдешь Я помню, это у меня случай такой в жизни был Когда сосед принес Револьвер, они там нашли его В том доме В котором сейчас Антей в Саратове. Не в доме, а на строительстве Во время строительства И он говорит, пойдем тебе найдем ну, пойдем, то есть, и, и как-то в голову даже не приходило, что мы можем не найти пистолет, пошли, нашли Браунинг 900 -го года, так вот и здесь, то есть, ну, понятно, что те старые дома, которые там стояли, они значительно э, старше, чем революция, да, и поэтому во время революции люди, которые обладали оружием, оно было практически у всех, они его там запрятали везде, поэтому мы и находили. А вот здесь та же самая ситуация. То есть, если находит такое количество частей запчастей от людей, значит убитых просто немыслимое количество. Вячеслав, есть ли в аптеках маски-респираторы и респираторы во Франции? последний раз, когда я был в аптеке, это было неделю с лишним назад, были маски в одной аптеке, но такие дорогие. Такие, с клапаном, там, я не знаю сколько они стоят. Евро на 10. Или, то есть, я их не купил, потому что на ну, зачем они мне, я, я дома сижу. Лечились от вируса водкой и забыли выключить газ. И такой вариант возможен. Так, и Стая собак напала на 6-летнюю девочку Это было в Магадане ну, В общем по всей России это происходит На беременных женщин, девочек, мальчиков и так далее нападают Почему? Потому что вопросом беспризорности не только собак Но даже людей никто не занимается Поэтому конечно случаются вот такие страшные вещи То есть девочку искусали, она в больнице <coughs> так. Вот тут меня человек обвиняет в трусости, какой-то тролль, и говорит, что если бы я не был трусом, то давно бы жили без Путина. Удивительно, Вольф-Вольф, такое имя вот у него, Вольф-Вольф, он мне как мужик мужик говорит. Ну, может быть, тогда ты пример покажешь, Вольф-Вольф. Ну, может быть, он расскажет о своих подвигах да, Геракла. Я вот хочу узнать, где такие вольфы-вольфы были в 90-е годы, когда я чморил бандитов. А? Где они 26 марта были? Я думаю, что они платили в 90-е Да ну 26 марта, ладно, это еще это, такие смелые, я их столько повидал в своей жизни, жуткое количество смельчаков. Ну просто, а как же? Ну люди тоже читают, и я читаю. Это же интересно. Не надо их в российском детском саду умер ребенок, следственный комитет проводит проверку. То есть каждый день мы видим гибель детей в огромном количестве. Причем там, где они не должны гибнуть у себя дома. Они сгорают в деревянных домах, в детском саду, где им должна быть обеспечена стопроцентная безопасность. И так далее, и так далее. Вячеслав, как вы думаете, зачем стягивать войска в столицу? Бытует слух, что, вов, засал переворот, конечно. Вот, и я думаю... Конечно, он зассал, потому что ну, то, что происходит с коронавирусом, и мы об этом поговорим, э -э, в разнос пустит Россию совсем, она так идет в разнос, но тут может появиться некий резонанс. Да? Такие вот дела. покажут ту картинку, которую показывают сегодня mm -hmm. в Европе. Ты вот будешь рассказывать то, что сегодня в основном показывали по всем странам? Да не знаю, надо, mm -hmm. это, надо это записать и показать. Какой смысл это рассказывать? Не, надо... ну ты скажи, потому что это записать надо, надо обработать, надо выложить. А ты можешь сказать об этом сейчас, что сегодня показывали. Ну что, ну коронавирус показывали, гробы показывали, показывали. Кладбище, где каким образом? Пустые улицы, да где показывали Пакистан, Индию, где просто бетонируют покойников от а, Иран, да, где так просто раскапывают могилы и делают бетонные такие саркофаги, неглубокие, не и заливают бетоном. То есть а в, как, во всем мире происходит, в общем, что-то ужасное. А как врачи, которые обращаются, врачи, которые, собственно, к этому в этой жизни готовы, просто, видимо, они не готовы к таким... В таком количестве, понимаешь, столько смертей, столько несчастных, одиноких людей, обреченных врачам, вот как сегодня мы слушали, вызывают психологов. Врачи говорят, что они эмоционально больше не выдерживают этой нагрузки. Физически тяжело, но это, наверное, как-то может с этим справиться. Эмоционально люди не выдерживают, потому что все там плачут, рыдают, хотят увидеть своих близких, это никак невозможно. То есть, ну, вот что показывают. Ну, да. В России это не покажут никогда. Здесь показывают то, что есть. Как Макрон выходил без маски в военный госпиталь. Да, да, Макрон приехал в военный госпиталь и ходил там без маски. То есть так. Причем тут скандал по этому поводу возник. нам спрашивают, а что это он без маски ходил и так далее. То есть всех заставляют в маске, а сам без маски. Ну, это же французы. Но его потом заставили одеть. Да, его заставили. Ну, не заставили, я не знаю. Но потом он одел. Посетитель кафе скончался в замоскворечи. Как у Соцкого товарища в замоскворечьи, трое везли хоронить одного, все и шофер получили увечья, то, который в гробу ничего. Вот этому человек, конечно, ничего не грозит, но хотелось бы знать, с какой стати он там помер. Предварительная причина смерти сердечно сосудистый недостаточность. Ну, достаточно молодой человек, 46 лет, ну, я допускаю, что и в этом возрасте умирает от сердечности, куда понесла, водички мне налей еще, а то, да. Больше нет. Ладно, ладно, тогда, тогда это детям, не ну, надо, ну, не надо, чуть -чуть. ну, убери, все. Так, и, то есть, хотелось бы задать прямой вопрос, от коронавируса он скончался или нет? Почему-то я подозреваю, что от коронавируса, потому что еще ни одного случая не было, чтобы кто-то брык, упал, как в Китае было очень много, как в Италии очень много, как сейчас в Испании очень много, как во Франции много и в других странах. Да, когда человек шел, шел, шел вдруг раз, брык и готов. Из-за шума я убью тебя, кровельщик. Да? В Калининграде председатель ТСЖ нанял киллера для убийства жаловавшегося чиновником жителя, то есть на этого председателя ТСЖ жаловался житель, он, значит, нанял этот председатель ТСЖ киллеров. Ну, понятно, что они были ментовские, и понятно, что они его развели, но просто сам вот уровень этого председателя ТСЖ такой, путинец, это такой. Путиниц, это такой Путин, я бы сказал, да, который тоже там, Литвиненко, который на него жаловался, Скрипаля, который жаловался и всех остальных пытается убить. И петербуржец зарезал родителей во сне, ну, психически больной, говорят, шизофрения у него, избавил их от страданий. Ну, вы знаете, я не знаю, в общем-то это кому как покажется, может действительно избавил от страданий. Понятно, что убийство, тем более своих родителей, чудовищное преступление. Понятно, что никто не вправе поднимать руку на безвинных людей. Но представляете, как тяжело этим людям было, как они реально страдали. У них психически больной сын, они живут в России в полной жопе, блядь. Во Франции напряженка с водой, Мальцев все выпил Во Франции даже с водкой напряженка никогда не было да? То есть, вот близкие люди мне зашли в магазин Говорят, водки нет, представляете То есть, я понимаю так, что дешевую купили для дезинфекции А дорогую для чего купили, тоже для дезинфекции Хотя французы не пьют водку Вообще не пьют водку, то есть у них есть что пить и без водки, но тем не менее ведь нет, а там фотки из Франции, из Бордо и там из других мест, где ну, наиболее так сказать, регионы пострадавшие от коронавируса, там просто помойки и вокруг все в пустых бутылках, некоторые департаменты прекратили продавать алкоголь, ну по крайней мере такая информация была и это обсуждалось. Потому что, ну а что люди сидят по домам, что им еще делать, видите. Это, кстати, очень показательно, вы знаете. То есть сейчас коронавирус пробует человечество на прочность, но человечество получает опыт. И понимает человечество, что оно будет делать тогда, когда все будут делать машины. Оказывается, бухать, да. И тут возникает вопрос, а нужно ли такое будущее? Может быть, как-то вовремя да, вектор как-то поменять, а да? может быть, что-то другое придумать? Потому что ну, совершенно очевидно, что большая часть людей, которые будет бездельничать, не будет заниматься творчеством, про которое мы так любим говорить, я так люблю говорить, а будет пить употреблять наркотики, особенно сейчас мы все легализуем, да, и все, и привет семье. Человечество вырадится, деградирует в короткий промежуток времени, появится э, искусственный интеллект очень мощный, который скажет, а нахер мне такие нахлебники, бля. просто катапультирует нас и все. И вот чтобы этого не произошло, нужно включить мозги. Мы сейчас видим уже тенденции, да, и видим, во что это может превратиться? Остановить прогресс мы не в состоянии, да и не надо это делать, а вот регулировать каким-то образом, не так, как ВУ Путин регулирует, да, а как должно это делать, обязательно нужно. Туда понесла, ну поставь, да. Ну. Я просто удивился, у меня там капли воды, я думаю, у меня в горле першит. Думаю, все, сейчас останусь и буду хрипеть. В Красноярске взорвали дымовую трубу. Сибирская генерирующая компания осваивает деньги. Проект, помните, они там в Госдуме продвинули такой, который называется «Чистый воздух». Ну, чистый распил, понятно. Так вот, в чем заключается проект «Чистый воздух»? То есть миллиарды рубликов выкинули на то, чтобы добиться чистого воздуха. А эти вот восприняли это слишком буквально, прям впрямую. в прямую. То есть взяли и трубу взорвали, обычную такой. И я не знаю, сколько на это миллиардов потратили, но я думаю, что нормально. Так что буквально они понимают, что такое чистый воздух, и взрывают на ТЭЦ трубы. Я так понимаю, ТЭЦ-то уже и не работает, ну, по крайней мере, та ее часть, к которой вот эта труба привязана, труба, 43-го года. То есть ее в любом случае надо было валить, иначе бы она упала сама. Ну, почему бы не воспользоваться бюджетными деньгами, чтобы взорвать эту трубу, а остальной попилить? Нормальные ребята, я скажу. От этого воздух станет чище, от того, что они трубу взорвали? Конечно, нет. Да, и вот в аэропорту Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей. Я так понимаю, два золотых слитка, э, вес 25,5 килограмм, ну, почти, да, на миллион... Миллион девятьсот тысяч, пятьдесят семь миллион девятьсот тысяч. Ну, вообще, 25,5 это почти на миллион долларов. Это что-то странно как-то они. Ну, ладно, это не важно, в общем-то, не имеет значения. Я не могу понять, какие грузчики. Ну, у людей два слитка в кейсе. Почему этот кейс летит в багаже, а не в самолете с каким-то гражданином? И вообще, каким образом он перемещается через границу, этот кейс с золотом? Не такое же это золото, как помните, в Якутии вывалилось из э, самолета после взлета, да? когда он открылся и там выспалось золото. Потом сказали, да, все, нашли, все отлично. Я не думаю, что, во-первых, все нашли, а во-вторых, так природу этого золота нам никто и не рассказал, там 11 тонн было. Здесь, видите, вот два слитка, и тоже непонятно, с какой стати это золото куда-то едет в Лондон. Но понятно, что Путин там вывозит своими самолетами, у кого-то нет самолетов, они вывозят кейсами на обычных самолетах. Почему только в багажном отделении, я не понимаю. Слава, у тебя хорошая память, но тебя учили по совковому учебнику, для тебя, Николай Кровавович, сравни жертвы царизма и жертвы совка, несопоставимые цифры России, нужна тотальная декоммунизация. Николай Кровавым не коммунисты назвали, Николай Кровавым назвал народ в тот период, когда он царствовал, это первое.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 Ладно, это вечная тема, это вопрос риторический, потому что у вас не будет на него ответа. Оперативники ФСБ задержали вымогателей из ОПГ Сельмаш в Ростове-на-Дону А знаете, почему сделали это оперативники? Я вот даже не буду э, выяснять Потому что для меня очевидно, почему оперативники ФСБ, почему не полицаи Ну какие-то вымогатели, ну, полицейская операция, сдержали вымогателей Все такое прочее А потому что эти ФСБшники наверняка крышуют Тех у кого эти ребята вымогали Понимаете? Поэтому ФСБ это такие же вымогатели Только они официальные Под крышей Путина они работают Вот и все За евреев дизлайк А почему за евреев дизлайк -то? А кто же его расстрелял -то? А кто расстрелял Как фамилии Этих людей конкретно О чем вы говорите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 это просто потому что вам лапшу на уши с этими святыми, блядь, вешают, уже затрахали с этими иконами. С Путиным с этим ходят, блядь, со Сталином с иконой ходят. Ну, блядь, ну, когда это кончится в конце концов. В Саратове и Энгельсе провели автомобильный крестный ход против коронавируса, блядь, ну, жесть какая-то, представляете. Попы собрались и ездили на автобусе с крестом, блять, чтобы от коронавируса избавиться. Охереть не вставь. Охереть не встать. Просто вот интересно, насколько уменьшится число коронавирусных из-за поездок этих попов. Жуть, конечно. Число, заразившихся коронавирусом в России, возросло до 840. Я думаю, что цифры скрывают. Следственный комитет создал рабочую группу по борьбе с фейками о коронавирусе. А что же им еще делать? То есть тех людей, которые будут правду матку а, лепить, да, рубить о коронавирусе, они будут тех людей сожрать. Так, в Петербурге на выходной э, неделе запретили доступ в церкви, парки, рестораны, горнолыжные курорты закрываются, почему закрываются, почему запретили и так далее, то есть это все должно уже быть закрыто, они все когда-то будут закрывать. Россия заняла второе место по заражению хантавирусом. Ну, помните, вот вчера только сообщили, что китайцы умер один от этого хантавируса, а Россия уже на втором месте. Здорово. Посетитель, а это я уже говорил, более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина. Странная ситуация. Но с точки зрения логики, карантина нет. А за нарушение карантина более 500 человек привлекли к ответственности нарушителей. А карантина нет. Это падла вчера объявила карантин? Нет. Падла сказала, что выходная неделя. Куда она выходная? Куда выходить? -то? Представляете? А за нарушение карантина людей шкурят. Молодцы какие-то. В Москве умерли два пациента с коронавирусом, и это было вчера, да? И вот обратите внимание, вчера, как только Вову Путин выступил, сразу два умерло. А до этого не умирал никто, что ли? А до этого нельзя было умирать от коронавируса, можно было помирать от пневмонии. А теперь вышел царь. Сказал, что есть коронавирус и разрешил холопам умирать от коронавируса. И холопы стали умирать от коронавируса. Очень замечательно, потому что официально. Да? А еще, вот, говорят, много излечилось уже. Вот Вова царь приехал туда, -то, а, больные как мухи выздоравливать стали, как в ревизоре. Лещенко, говорят, заразился коронавирусом и находится чуть ли не в реанимации, там вот, где все они там находятся, на этой коммунарке. Еще говорят, 19 марта снимался он шоу Малахова, а там были Малахов, Рубальская, кто такая, не знаю, Хазанов и Укупник. Ну, Укупник это, конечно, будет для нас жуткая потеря, потому что Аркаш Укупник постоянный наш донатор, да, и тут, видите кто присылать будет, как помните тот исторический анекдот про кого же из известных э -э, ученых, про кого-то, я даже не помню, кто научный э, журнал издавал, и был только три подписчика, кто же, блин, вот память стала, да, и он подходит, как, ну, видит, похоронная профессия, э, процессия, и вытирает под солбай, говорит, надеюсь, это не один из трех наших подписчиков. Слава, что за ниточка у тебя на руке, О, у меня очень крутая ниточка, такая красная ниточка, ге э -э -э -э -э -э. <свеч> ге заболел про про после Малахова, да, я вполне допускаю. Ну, ему везло Лещенко всю жизнь. да, он же, э но если не врут. Говорят, что они там собирались на Нахимове ехать. Кстати, у меня вот родитель действительно собирался ехать, и деньги попросил меня, чтобы я послал на билет. Я послал 200 рублей, но по почте, они а телеграфом. Поэтому они шли долго, и он не успел. А он в Ялте находился. Не знаю насчет Лещенко, но утверждают, что он тоже с винокуром хотел ехать. И что-то там забухали не поехали. А еще ну тоже говорят, что это подтверждается исторически, что хотел он лететь на Ан-10, на том, который разбился 19 мая 1970 какого? Третьего или четвертого года? Вот. И он Тоже забухал и не полетел А да. он 10 развалился Под Харьковом тогда Укупника не тронь Да, я согласен Укупник это наш все Поэтому, поэтому ни в коем случае Борис Акунин Написал, что модный, Валяется с модной болезнью Ну понятно, что да. с, не, с французским гриппом Да вот, а с ä, коронавирусом, ну дай бог ему здоровья, Сенатор Нарусова приняла решение самоизолироваться. Видите, как замечательно. То есть коронавирус показывает, что все люди смертны, что практически все одинаковые. Все одинаково заболевают, болеют, выздоравливают или умирают. Российской помощи из Италии И вообще вся эта российская помощь из Италии Наводит на определенные очень нехорошие мысли то есть, итальянцы говорят, что приехали, не пойми какие там специалисты, да, не, не, и вот сейчас ну, не подтверждается информацию, но я думаю, что может ее и засекретили, что кое-кто из них вообще больны коронавирусом, что привезли то, что на те боже, что нам не гости. Но это было понятно, почему? Потому что собирались быстро, надо было украсть нормально, то есть под эту муху списали, всякого говна загнали, лишь бы только отправить. Итальянский Значит, премьер тоже хотел, так сказать, перед Вовой выслужиться Но, наверное, не бесплатно там Какие-то услуги получил от него А может быть и не услуги, да? И Лове надо было показать, какой он молодец такой На весь мир, помощник такой Помощник для Папы Карла Отправили мухой 14 самолетов С чем эти 14 самолетов полетели? Ил-76-е МД-90. Такая модель на такое расстояние затаскивает совершенно спокойно 50 тонн вообще без проблем, даже может и больше. Но я думаю, рисковать не стали, по 50 тонн везли. То есть 700 тонн. Чего 700 тонн можно было в Италию отвезти? Ну там несколько сейлок-вейлок вот этих машин, которые очищают... Э Проводят дезинфекцию, да, но ну, их там не в каждом самолете по машине было. Да? Ну, вот. Кроме всего прочего, ну да, там какие-то бинты, повязки, там ЭВЛ тоже, они столько не весят. Самолеты громадные, зачем же загружать 14 самолетов? И чем они загрузились, 14 самолетов, которые, ну, я говорю, большой очень вес перемещают? И почему самолеты, которые взлетели из России, не полетели напрямую? Почему бы мне не лететь было через Европу, например, через Германию, да? а полетели они курсом на Сочи, там рядом с Сочи развернулись, вошли над акваторией Черного моря, пролетели через Босфор, то есть турецкую территорию фактически в, прошли в том коридоре, который свободен для всех, да, который считается нейтральным, потому что он прямо на, над Босфором. Вышли в Средиземное море, летели через Средиземное море, прошли дружественную Грецию, дружественную Албанию и прилетели в Италию. И таким образом 3000 километров пролетели вместо двух. Почему нужно было пролетать 3000 километров, а не 2000? Почему нужно было идти в кругаля, совершенно непонятно. Маршрут их виден на радаре. То есть, если зайти и посмотреть, то видно, как они все летели. Все 14 летели одним и тем же маршрутом. Что, чего они боялись? Они боялись, что Евросоюз поднимет самолеты и посадит один из этих бортов и досмотрит. Может быть, этого боялись, может быть, там на самолетах было что-то, в самолетах не то, что было заявлено и задекларировано. Тем более, я так понимаю, что в Италии их никто не досматривал. Странно, очень странно вообще, какая-то там КАМАЗы были. Ну да, вот эти как раз штуковины на базе КАМАЗов. Ну сколько один КАМАЗ весит? Он же не 50 тонн весит один КАМАЗ, правильно? А больше, чем один КАМАЗ туда и не полезет. Ну, два вообще, наверное, можно загнать. Так. Слава, может, с Турцией с Эрдоганом у них все схвачено? Конечно, схвачено, если они там все время летают. Там, где, э, так сказать, могут возникнуть проблемы с Эрдоганом, они вон как обходят, через Иран нас. Но здесь бы они просто не долетели. Так что, что они ввезли в Италию? Да, золото, наркоту, валюту? Не знаю. Я уверен, что что-то нелегальное. Вячеслав, вы не в курсе, глава «Газпрома» Миллер не гей? Нет, ну как это не в курсе? Я думаю, что об этом все в курсе. Каменка он, конечно, не делал, но э, с какой стати весь «Газпром» состоит из одних педорков? Помните, когда один из э, педорков, работающих э, пресс-секретарем э, Миллера, да, пришел э, молодой, 23 года, пришел в Кремль работать, и там все декларации стали подписывать. Это 2000 какой-то там, 6-7, нет, не, не, 2008 год, все стали подписывать декларации, кто сколько там заработал. Он написал, что 300 миллионов за год заработал. Все удивились, говорят, ты, ты охерел, откуда у тебя 300 миллионов? А он говорит, так я же работал в частной организации, он говорит, да какой же частный, ты работал, он говорит, в Газпроме, а Газпром тогда э -э, был абсолютно на 100% принадлежал государству, да. все акции были государственные, да. но не на 100%, потому что там часть была э -э, у через эти ваучеры, э -э, контрольный пакет был у государства. Вот, представляете, какая прелесть? Вот этот черт там заработал за год 300 миллионов жопой. Поэтому что тут это? Секрет Поля Шинеля. ВОЗ э, считают, что обращение Путина к нации следовало бы распространять во всем мире. То есть, ВОЗ, знаете, что такое ВОЗ? Да? Всемирная организация здравоохранения. Знаете, в данном случае, кого имеет в виду? Некую даму, которая представляет ВОЗ в России, и зовут ее Милита Вуйнович. И вот эта Милита наговорила там хер знает чего, но я понимаю, что не бесплатно, то есть, что она на подтанцовке у путинцев, да? и как, в общем-то, хорошая подтанцовщица, в общем-то, станцует, что хотите за ваши бабки. И вот благодаря этой Мелите... Смотрите, что написали, а, ссылаясь на ВОЗ. Не, то, не так, что это там какая-то милита, да, а это Всемирная организация здравоохранения. Вся организация собралась, и в один голос заявила. И вот что заявила, по мнению СМИ Российских, Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ оценил меры России против коронавируса. Ну, конечно, на 5 баллов. Это милита это оценила. Так, определили. Опередила России всех своей подготовленностью, это тоже ВОЗ, но это опять от милита да, ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен, то есть опять вот от милита заявила, что жесткий карантин и не нужен, и ватникам скажут, вот смотрите, Всемирная организация здравоохранения, говорят, что нам не нужен, всем нужен, а нам не нужен. Замечать. привет из -за Новороссийска, город стратегический, но очень осведомленный, информационный довольно состоятельный. Люди понимают, что происходит. Рука на пульсе, как говорится. Вячеслав, балкончик на улице э, революции э, 1905 года свободен. <сíblia> Спасибо. <сíblia> Спасибо. Но ну, я думаю, что мы сейчас с балкончиков не будем выступать. Вот пишет Лали Ли, президент молодец, а таких барбосов, как Мальцев на Колыму, чертила. Она что чертила, что-то чертила. Эх, жуткие люди, президент молодец. Конечно, молодец, таких вот ишаков блядь, сколько, представляете? То есть, если бы не был молодцом, даже эти ишаки бы понимали, что, что его надо на сажать, да? А так они блядь, с ним... Мысли, мысленно с ним. Ну, конечно, когда все, все случится, они и, и пальца о пальце не ударят, чтобы его защитить. Ну, но сейчас они мысленно с ним. Слава Мальцев забыл, как его выгнали из милиции за взятку Клим Чугункин. Как, какой, как шмар ты говоришь. Я в милиции взятки брать не мог по одной причине, что это был советский период, да, и их не давали, а во-вторых, я никогда и... В более поздний период не брал. Взятки я не брал, из милиции ушел сам, понимаешь написал заявление, потому что не хотел работать там, где заставляли гонять этих протестующих. Я не был среди протестующих, тогда они мне абсолютно не были интересны, но я и не готов был их долбыхать, нафиг они мне нужны были, я понимал, что они правы. Так что отпускать меня не хотели долго держали. С октября месяца продержали по апрель. Документы не отдавали. Каждый раз, когда я приходил, говорили, слышь, ну ты выходи на работу, а мы тебе все это оплатим. Да, то есть они пытались меня, ну понимали, что у меня денег нет никаких, и поэтому пытались меня э, купить. И когда я пришел в апреле, то есть мне говорят, мы тебе заплатим зарплату за 6 месяцев, представляете, там тысячу с лишним рублей. И говорит, ну ты как? Я говорю, нет, и они тогда уже сломались, потому что поняли, если человек не пишется за тысячу, да, просто вернуться, то, значит, его уже не сломаешь. Не обращайте внимания на тролль, как не обращать, обязательно надо. ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен. ВОЗ сочли преждевременное введение жесткого карантина в России. Почему? Как может карантин быть преждевременным? ВОЗ не, дошло, не нашла Доказательств искажения России Данных про коронавирус То есть в, вот эта вот дама Говорит, что э, было одно число А потом вот стал другое и Это говорит о том, что нет Никаких искажений, она Телепат, ну на самом деле я понимаю Там ей бабла дали нормально Так как Вова любит давать, деньги-то все равно Не его, деньги наши с вами И все, она там Песни поет любые и танцует, что Хотите, а пишут все, что Всемирная организация здравоохранения Как вот им не противно Я бы давно такую даму выгнал бы сразу Сказал бы, слышь, иди нахер отсюда ВОЗ признала Честными данными Данные ситуации с коронавирусом И так далее Жуть Просто жуть А, вот, вот Доктор Вуйнович напомнил, что тот факт, что только за один день по состоянию на 25 марта 2020 года количество заболевших в России увеличилось на 163 человека, что по сравнению с 57 заболевшими в предыдущий день говорит об открытости и оперативности обмена информацией с ВОЗ. Представляете, какой ужас вообще. Это ни о чем не говорит. Цифры не говорят ни о чем, кроме того, что они цифры. Вячеслав, что со студией? Я не знаю, что со студией. Я знаю, что мы дали задаток и сидим в карантине. Вот это я знаю. Я знаю, что деньги на студию не шлют. Это я тоже знаю. Вячеслав, приезжай обратно, поднимем народ. Очень хорошо, Дмитрий Марович, я абсолютно согласен, только давайте последовательность немного поменяем. Давайте вначале народ поднимется, а потом мы приедем. А то мы поднимем блядь, пожизненный срок для меня, а не народ. Да? О, народ как аплодирует. Кредит не дают. Почему какой кредит не дают? У нас нет возможности из дома вылезти пока. Пока карантин и пока штраф за выход из дома. Слава, на чьей стороне Кадыров разборки с саудитами, а его сторона имеет какое-то значение? Я думаю, что саудитам он говорит, что он мысленно с ними и лучший им друг, а Путину, что он там брат и сват и все такое прочее, как обычно. Что? Сами не знаете, что ли? Вот такие дела. Путин, России может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца. А за два можешь? А за полтора? А за два дня? А что... Почему эпидемия? Вот тот же самый, та же самая Всемирная организация здравоохранения называет пандемия. А почему Путин называет эпидемия? А? артист, ой, артист. Правительство может получить право вводить режим чрезвычайной ситуации. Удивительная вещь происходит в России. То есть все поставлено с ног на голову напоминаю, статья 88 Конституции Российской Федерации, президент Российской Федерации, при обстоятельствах в порядке предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территорию Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совет Федерации в Государственной Думе. И причем здесь правительство, в Конституции вот записано, причем э, чрезвычайный режим чрезвычайной ситуации, да, а в Конституции это называется совсем по-другому, то есть они пытаются, что там выключилось что ли? Почему? Ну это плохо, что он не записано. Да, вот и... Вы как дети, почему, спросите, спросите вы, да потому что идет пандемия, вы смеетесь, выходите на работу, ездите в метро, заражает, заражает тех, кто перед совсем без вины, суки, вы продажный и так далее. Вот часть тех людей, которые прикалывались и ну, да. там всякие мемы, сегодня выходят в эфир, там всякие эти делают трансляции в масках в масках уже да, представляете Надо же. Путин передал Роскомна... Росздравнадзор в подчинение Минздраву видите, то есть он пытается победить победить пытаются таким образом какими то аппаратными играми да, какими-то бюрократическими шагами а зачем мы не сказали зачем Правительство право, правительство, право вводить режим ЧС, да чтобы с Путина все снять, с него, чтобы взятки гладкие, Если что это Мишустин, он, будет Мишустин виноват, ну, вот его выгнать, следующую Мишутку поставить, жуть, конечно, что творится, блядь, и Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса. Ситуация с коронавирусом обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 год. Капитан очевидность. Ну ладно он сказал два месяца назад, как Мальцев, да? Тогда можно было по Аплодису сказать, вот умница какой. Долбоеб долбоебом, блядь. Сказал то, что очевидно для всех. Жуть, конечно, просто. Нет, и хавает, блядь, он разрешил все, вчера он разрешил говорить, что все, что, что эпидемия, завтра он скажет пандемия, они будут говорить пандемия. он разрешил им, понимаете, а до этого этого не было, почему, потому что Путин об этом не говорил, представляете, какие чудовища эти ватники, блядь, жуть какие, Путин, Пришел на видеосаммит G20 с красной папкой. Вот тут такое вот, бля, какой, с красной папкой пришел. Мошу мать, какой у нас Путин, охеренный, с красной папкой. Пришел бы с зеленый, писали бы об этом. Лучше бы он с головой пришел, без головы, везде ходит этот мудак, блядь, его Путин закончил встречу с бизнесменами из-за Макрона. Звонил Макрон, и он соскочил. И с бизнесменами встречался, а, значит, с владельцами бизнеса, ну, в общем никому не понравилось. Говорят, народец на говорит, что не хотят они увольнять людей, а платить им нечем. Так что народ отреагировал очень негативно на путинские всякие эти демарши, да, то есть, что всем будут платить зарплату, а кто будет платить? Путин будет платить? Нет. Будут платить эти бизнесмены, у кого люди работают, да, а вот они и спрашивают у него, говорят, откуда деньги-то? Ты нам дашь деньги? Или ты, можешь налоги снизишь? Нет. Представляете, то есть, и когда говорят про популиста Мальцева, вот уж популист какой, блядь, Путин. То есть, вы там найдите деньги, да, там, он все спиздил, блядь, а вы найдите деньги там Бизнесмены и расплатитесь. А сейчас люди будут последний хрен без соли доедать. И будут виноваты вот эти бизнесмены. Вова разве будет виноват, который все украл? Нет, он же им сказал, расплатитесь. Да, это как вот такая гнида, которая там встает из-за стола там, и уходит да, в ресторане. А, а кто-то за него должен платить. Вот так и Вова, блядь. Он привык, что за него всегда платят, за этого Гондона. И вот народ действительно говенный Вы знаете, вот до вчерашнего дня я к нашему народу относился лучше Я все хуже и хуже к нашему народу отношусь Почему? Вот Аня при мне звонила Огромного количества людей рассказывал, там идите покупайте гречки, херечки, там маски. Заранее уже еще в феврале они все ржали, потом они стали прям явно троллить, какие-то в инстаграме вывешивать там с гречкой, там с масками. А вчера они обосрались, когда Вова Путин сказал он же им сказал, что коронавирус. Вот Аня говорил, они не верили. Они стали названивать ей, все спрашивать, а что же у вас там во Франции происходит? А как с этим делом бороться? А что нужно делать? Все позвонили, все эти уроды, понимаете? А до этого они нихера, хера не верили, а как, зачем? Вова пока не сказал, причем это ну, люди, у которых еще какие-то мозги есть, я представляю, там вата вообще безмозглая, они-то вообще, наверное, там ни одного шага. Вова не сказал, значит ничего нет. Вова вчера сказал, все. Все, теперь есть коронавирус. А до этого его не было. Жуть. Это вообще верх слабоумий, овец, да, ориентироваться на волка. А что нам волк-то? Как он? Он что нам скажет-то? Ну скажет он вам. Стройтесь, блядь. Жуть, конечно. Омские бизнесмены заявили, что это не серьезный разговор назвали волу популистом по поводу вот мер за счет их. А в Соединенных Штатах число заявок на пособие по безработице достигло рекорда 1982 года. Представляете? То есть люди решили получать пособие. Ну, Сейчас я говорю, мы увидели. Вот Нам этот коронавирус Дает бесценный опыт, что будет дальше, когда будут роботы, когда не нужны люди и так далее. Куда, куда денутся люди, что с ними делать. За счет чего экономика развивается? Экономика развивается за счет потребления. Да? Если вам кто-то скажет другое, он так бабашкин. Только за счет потребления развивается экономика. Потому что спрос рождает предложение, а не иначе. Никогда еще предложение не рождало спрос. Да? Спрос рождает предложение. Поэтому это, обратите внимание, Гудиер придумал резину, когда он там ее запатентовал в 1840 каком-то лохматом году, когда понадобилась эта резина. Да эта резина понадобилась только тогда, когда он уж помер. Он. Ну или нам на смертном мудрый был э, этот самый Гудиер, да? То есть фирма, которая начала резину производить по, через 40 лет после того, как он задвинулся, появилась, да? Потому что эта резина не нужна была никому, потому что она нико, никоим образом не использовалась. А теперь куда денетесь без резины? Никуда, везде резина. Почему? Потому что, э, потому что производство э, полностью перестроилась, да, и делают колошь там не из кучука, да, и плащи делают не из э, пропитанных этих, э, господи, еще шланги-то делают эти из брезента, да, не из брезента делают плащи, там, понимаете, и так далее. А сейчас уже и дальше шагнули, уже уже делают из э, полимеров каких-то вообще, о которых никто тогда и думать-то не мог, понимаете? Поэтому что происходит? Если не будет потребление или оно сократится, значит и производство будет, у производства будет спад. Современное общество, роботизированное общество, да, Современное производство, роботизированное производство и э, производительность труда, за счет которой в общем-то, растет экономика в том числе, да, за счет увеличения производительности труда, она может быть любой. Вот Как это ни парадоксально, да, то через некоторое время появятся такие машины, которые будут такой колоссальной производительностью труда, обладать которой даже нам и не нужна. То есть мы просто столько не, не сможем потребить, что бы они не произвели. То есть у них будет определенное, конечное, так сказать, условие. Вот ты столько делаешь, потом, потом грубо говоря, куришь. Да? Поэтому вот сейчас в этих условиях, когда человек где-то сидит в стороне, курит, появилось ну, такое очень четкое предположение, что столько людей ты не нужно. И нужно понять, что с этими людьми будет, да? куда их в топку этих людей, или как-то они, или бухать они вот будут, как тут во Франции, или может быть что-то, как-то они себя займут. И вот э, очень нехорошее предчувствие, я говорю, возникает, потому что мы видим, что два пути у человечества. Один путь это э, кибертирания, конечно, такая тотальная кибертирания. А другой путь к И Если рассматривать кибернародовластие, где человек, так сказать, хозяин своей жизни и хозяин всего мира, да, человечество, хозяин всего мира, то там все понятно, чем занимается человек. Человек занимается управлением, да, политическим управлением, созданием условий для развития, так сказать, прекрасного далека. Если мы говорим про кибертиранию, то там тоже все понятно. То есть есть огромные стадо, которые надо пасти, которым надо ошейники, колокольчики кибернетические и прочее, прочее, чтобы они там ходили по одной этой дощечке, у них будет все, их будут одевать, кормить, поить и так далее. И только, кстати, до поры, до времени, потом поймут, а нахер они нужны? И будут как именно использовать как овец, то есть каким-то образом стричь. Поэтому сейчас вот эти вопросы встали в полный рост, и как человечество на них ответит, я не знаю. Но ответ должен, в общем-то, состояться в ближайшее время. Так, и... 2 триллиона долларов на поддержание экономики Соединенные Штаты выделят, 2 триллиона долларов, что было понятно, ВВП России 1,4 в настоящий момент, а там 2,3 что ли, то есть получилась такая ситуация, республиканцы дали крутого, но они же должны показать, что они крутые республиканцы, что Трамп их президент, они говорят, мы триллион на поддержание экономики решили заложить, а демократы понимают, что Трамп не их президент, и понимают, что народ очень внимательно смотрит, что происходит, и говорит, а давайте 2 и 3, и все, а те разве могут, они а включить заднюю, вот поймите, да, вот это к вопросу о популизме, да, вот они популисты, да, но у них экономика позволяет так жить. И все, и вот теперь принято решение 2,3 триллиона. 2,3 триллиона, это полтора года вся Россия должна продавать, покупать, производить, я не знаю, все жить полтора года, чтобы ВВП составил такую сумму. А они просто ее вынули так. Ну нати, пожалуйста, на поддержание экономики. Полтора триллиона на поддержание экономики выделяет Европа. Причем, я так понимаю, что больше? Почему? Потому что еще страны национальную экономики поддерживают, да, там Франция 300 миллиардов выделила, поэтому сумма гораздо выше. Но, видите, они еще и здесь, так сказать, меряются определенными местами. Сколько России выделит на поддержание экономики? 3 копейки, да? жуть. Представляете, вот для чего и нужно э, государство в современных условиях? Именно вот для таких целей, что когда становится полная жопа, чтобы это государство могло как-то э, превратить жизнь человеческую уж не в сплошное, а во что-то более-менее удобоваримое. Да. А путинское государство, ну в общем-то, это какой-то э, ископаемое какое-то, какое-то хтоническое существо, такое подземное, которое только для того, чтобы сделать еще хуже. То есть людям совсем плохо, а государство делает еще хуже. И надеюсь, это государство путинское сдохнет в этих условиях. Поэтому Путин везде и вводит войска. Он надеется, что войска его защитят. Надо контачить с этими армейскими людьми, надо пропагандировать, агитировать и так далее. То есть лучше всего э, какие-то делать ссылки и, и так далее. То есть э, прямой контакт ограничить, потому что там всякая сволочь, всякие там контрразведчики военные и прочее, мразь там работает, поэтому можно попасться. Поэтому самый лучший вариант это как-то действовать через активистов, которые там через э, интернет и так далее. То есть в общении с ними должна быть определенная конспирация. Пишет, «Плюшивая мразь мне с помощью будет забирать проценты с банковских вкладов». Конечно, это как самая лучшая помощь, но считать, что ему должны помогать. Он приватизировал Россию, вы что, не понимаете? То есть он разрешает вам жить в России, представляете? А вот мне даже не разрешает жить, мне пришлось Сваливать, блядь. Понимаете? Так, в Госдуме назвали популизмом идею отменить плату за ЖКХ из-за коронавируса. Представляете, плату за ЖКХ и за коронавирус отменить этот популизм. Представляете, какой Макрон популист, какой Трамп популист и все остальные, кто отменил уже оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие они популисты. Блядь. Представляете, вот какая мразь. Эту мразь зовут э, глава комитета Госдумы по ЖКХ, Галина Хованская, такая старая бабанька, бля, что он там делает, я не знаю, почему, там ей на кладбище прогулы ставят, блядь. Я думаю, может коронавирус там как-нибудь подберет такую мразь. Это популизм, оказывается. То есть людям облегчить чуть-чуть жизнь, это популизм. И... А вот в общественной палате некто... Некто-некто, Игорь Шпектор, Шпектор, о какой Шпектор, помните как это, ваша фамилия, Шкипидар, вот такой Шкипидар, отмена оплаты ЖКХ во время коронавируса это популизм и бред, видите как в один голос. А вы представляете, в этой общественной палате он глава комиссии по ЖКХ строительству и дорогам. Блядь, что, общественная палата строит дороги или ЖКХ она занимается, или там строительством чего-то. А че вообще речь? Это просто охреневая. Вот сама общественная палата это максимальный популизм, понимаете, потому что это вообще ничто. В Саратове очень долго не было общественной палаты. Знаете почему? Потому что я не давал принять закон, будучи зампредом Думы, не давал принять закон об этой мразе. Я вообще воспринимаю это как говно полнейшее вот эту общественную палату. да, Какая общественная палата? Чем она должна заниматься? Вообще ничем. Хотите вот Пять минут у нас есть, я думаю, я закон прочитаю в общественной палате очень быстро, как я умею читать быстро законы. Вот 23 марта 5 года, вот подобный закон я не давал несколько лет принять в Саратовской области, и не было этой сволочи. Общественная палата Российской Федерации обеспечивает, чем она должна заниматься обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений, профсоюзов, профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей, их ассоциаций, профессиональных объединений, также иных некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты интересов профессиональных социальных групп, блядь, общественных объединений и некоммерческих организаций с федеральными органами государственной власти. То есть народ, она обеспечивать взаимодействие народа и органов государственной власти. Без нее никак не могут органы государственной власти работать с народом. Представляете, какой бред вообще. Бред просто. Дальше. Общественная палата формируется на основе добровольного ага. наименование общественная палата, местонахождение, цели и задачи. Вот это вообще шедевр. Общественная палата признана, призвана обеспечивать согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений иных некоммерческих организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, Конституционного строя Российской Федерации и демократического принципов, ну круто, блядь. и там то, и это, блядь, все, и конституция у них, все туда нарисовали. А теперь давайте посмотрим, ну всякие регламенты мы не будем смотреть, полномочия посмотрим, полномочия, вот они там всем, конституцией, дорогами, ЖКХ, всем занимаются, все, что хочешь, сиську, письку и кинжал он в одной руке держал, так это называется, а вот теперь смотрим полномочия этих, Опоздалов мне. Так, так. Органы Общественной палаты там, комиссии у них там, что что только нет. Общественные объединения они привлекают, какие-то экспертизы проводят и так далее. Гарантии у них есть, удостоверения есть, все есть, есть, есть, есть. Основные формы работы Общественной палаты являются пленарные заседания, они их два раза в год проводят. То есть собрались два раза в год, это они все вопросы Конституции решили. А дальше вообще шедевр, просто шедевр. Да. Так, Понимаемой форме заключений, подлежа, предложений и обращений носят рекомендационный характер, рекомендательный характер. Носят рекомендательный характер. Вот вся эта мразь такая шобла, которая там с аппаратом, с бешеным, какие-то деньги, они для того, чтобы сказать, а мы вам там рекомендуем. И что они там рекомендуют? Смотрите, что они нарекомендовали. Это прошлое общественной как там состоял из каких-то людей, которые что-то вякать пытались. Хотя и тоже, Что они там порекомендовали? Пенсионную реформу не проводить они порекомендовали? Нет. Они ничего не порекомендовали из того, что нужно народу. Да? Это общественная палата для связи народа с федеральными структурами. Да какая, какая связь -то? Вообще ни о чем. Ой, Лондон неплохо себя чувствовал, будучи в общественной палате. Конечно, он самый главный со мной воевал, Лондошка. Чтобы Он потому что хотел в общественную палату, да, он поэтому и воевал, а я не давал. И они в конце концов вынуждены были снять с обсуждения мой закон. Я же написал закон об общественной палате, ну как написал, сказал там халдеем с вами, говорю, напишите там что-нибудь, говно какое-нибудь, и будем мумить. И вот мы там да, мумили, потому что я инициатор, я же знаю, как вражьи планы сорвать. Я инициатор, я вношу закон и начинаю дурить. И ничего они сделать не могут. Так они вынуждены были снять с обсуждения мой закон и этот же закон взять, вот это же слово в слово, и уже инициатором стал Рассошанский и снова принять на обсуждение. Я мог, конечно, в суд пойти, там их разгромить, но я Подумал, что ну не хотелось мне на это тратить. Я знал, что они все равно протащат эту общественную палату, срано. Ну просто когда вам рассказывают про какую-то общественную палату и там что это какие-то там люди непонятные, там которые там хорошие, хорошие люди, такое же говно, блять, сраное. Вячеслав, чем я могу вам помочь? Ну как чем? Ну, у нас есть волонтеры. Если вы напишете, то будете в составе волонтеров какие-то задания. Будете получать, можете помочь финансово, можете быть агитатором и пропагандистом таким... Как бы идейным, да, то есть ходить просто агитирует людей и вы поможете не только нам но и себе в том числе ссылки можно делать какие, какой творческой работой заниматься такие вот дела и вот у общественной палаты есть аппарат есть что только нет это, блять, жуть Ритейлеры допустили падение потребительского рынка на уровень 19 века, да они на уровне 18 находится находятся, на уровне 19 они так подняться могут. Глава МИД РФ и Алжира обсудили возможность помощи со стороны РФ в борьбе с коронавирусом. Ну, в России-то нет коронавируса, да, поэтому давайте помогать Италии, Алжиру и прочее. прочее Обратите внимание, понеслась, Вова бросился помогать всем. Вот такие дела. Слава не парься, разумное человечество найдет чем себя занять. Да, если доживет. Вот это вот главный вопрос. Выживание человечества, он никогда так остро не стоял, как сейчас. Вопрос выживания человечества, сейчас вопрос номер один. И человечество умрет не от коронавируса, и не от метеорита, и не, не, не от чего-то. Человечество умрет от идиотизма, от того, что выберет неправильный путь. Путь этот будет тоталитарный, путь этот будет... Э -э кибертирании, да, а потом все будет очень просто, потом появится искусственный интеллект, причем появится в, в ближайшее время, потом он возьмет на себя роль управленца, безусловно возьмет роль управленца, да, и вот тот вариант, какой будет выбран человеком, да, если это кибернародовластие, то это совсем другое управление. А если это кибертирания, то это понятно, какое управление. Ну и в конце концов, просто человечество само себя и живет. Ну, не само себя, конечно, и живут роботы, и живет искусственный интеллект, но человечество поможет. Человечество поставить его именно на те рельсы, чтобы уничтожить само себя. И Россия приостановит авиасообщение со всеми странами. Я так понимаю, что это уже завтра случится. Минск попросил Москву о помощи с эвакуацией белорусов. В Литве заразились коронавирусом десятки военных НАТО. Ну, вата, наверное, беснуется от счастья. Прочитали такое. представьте какой сейчас ватник больной коронавирусом, счастлив, что НАТОвские солдаты заразились. Пентагон запретил передвижение военнослужащих за рубежом из коронавируса. А мы знаем, у нас обычно над башкой летают эти конвертопланы, да, которые с какого-нибудь или авианосца, или э, чаще с десантного корабля Соединенных Штатов, находящихся в Средиземном море, надо как-то вывесить даже, э, я записал, не, записывал неоднократно видео, красивое, очень, конечно. Они летают куда-то, солдатиков там отвозят, да, ну иногда просто прилетают там на побывку, выгружать, а потом вечером забирают, а это что-то давно никого не было, то есть, рассосались, что называется. Трамп заявил, что США проводят самое большое число тестов на коронавирус. Ну, а в России нет вообще. Вот Сейчас показывают по телеку, тут как стоят полиция, врачи, каждый, кто едет на машине. Палку в нос суют, да, там такое открывают, да, в носу что-то поковыряли, раз, запечатали, записали, свободен. То есть, все абсолютно будут проходить на коронавирус тестирование. Даже вот мы дома сидим, и то, когда только они определят, будем тоже проходить. Мальцев больной. Нет, к счастью, я абсолютно здоров. Больной. Странные люди вот эти вот, да, то есть то, что Мальцев говорит, им кажется, ну, по недоуме, они тупые, да, им кажется, что это какие-то сказки, что у Мальцева там в башке что-то не то, да. А Мальцев говорил 10 лет назад что-то, через 10 лет оно происходит, и вот эти же люди говорят, так это же баян, это же вообще совершенно очевидно, это же банальность. Да, но ну вы говорите об этом сегодня, а я говорил 10 лет назад. Понятно, что сегодня это банальность. А тогда я был сумасшедшим. В США намерены признать Венесуэлу спонсором терроризма. Странно, что еще не признали. Храм Гроб Господний в Иерусалиме закрылся за коронавирусом. Вот удивительно, да? То есть мусульмане свои святыни уже две недели назад закрыли, а христиане э, только сейчас. А я так понимаю, православная церковь еще и, и, и пофига и не закрылась. То есть это вот показывает уровень отношений к людям, во-первых, ну а во-вторых еще как бы уровень интеллектуальный это показывает.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 Вячеслав, общественная палата такая же пустота, как общественное мнение, когда в России говорят об общественном мнении, хочет поливаться. Нет, общественное мнение это некая формулировка, за которой ничего не стоит. Да, Вы правильно говорите, пустота. Общественная палата это нечто, за зачем стоят огромные бюджетные деньги, какие-то... Люди, которые там работают в аппарате, которые производят безумное количество работы, совершенно никому не нужной. То есть э, это имитация какой-то демократии и э, вот этого самого, э, господи, демократического общества. Да? Демократическое общество не из этого, не из общественных палат. Третий год, пока Путин все не поменял и пока все не послал нахер исходит из принципа сменяемости власти обязательной сменяемости власти исходит из принципа разделения властей да не так как все под Путиным, под царем да и тут самодержавие так что это один из рычагов самодержавия такой мерзкий конечно он направлен больше на пропагандистские агитационные какие-то моменты но все равно Секта Мальцев, когда новая революция, этот вопрос должен Мальцев задать тебе, Василий Барышев, мы свою революцию делаем, когда ты присоединишься, я не знаю, похоже, из вот твоего вопроса, что ты не присоединишься никогда, но ты знаешь, у нас есть э, такой лозунг, без меня Путина не одолеть, вот я тебе, Василий Барышев, могу сказать, вот лично без тебя мы одолеем Путина, понимаешь? Ты нам не нужен. Такие вот зелишки. Так. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия. программ Плохие новости. Так, напоминаю, оп. Что такое? Что-то у меня слетел. Хотел донаты почитать вам. Да, вот есть, ура! Челусас Араев, чужую праздную победу Она с табуретки на коня В красивом черном химгандоне Карабкался судьбу клинья И мимо скрепных их там нетов Проехал гордо фараон Но вспоминал он не победы А как давил икру хамон Спасибо! Спасибо большое. Константин Краснояр, здравствуйте. Швеция перерабатывает 9% отходов, и только 1% поступает на свалки. Практически из мусора делают электричество. А в РФ это не нужно только из-за того, что свиночайки начнут получать в разы меньше прибыли. Надеюсь в России, без путинской мы избавимся от свалок ради энергии. Ну, надо сказать, что Швеция не только перерабатывает 99% отходов, но она еще и покупает отходы в Европе, именно покупает за деньги, очень много для переработки. То есть Швеция в этом отношении впереди планеты всей. Но вопрос был поставлен в конце 60-х годов, в начале 70-х они начали все делать, они придумали технологии совершенно уникальные, которых на тот момент ни у кого не было. То есть шведы в этих делах молодцы, я думаю, что и нам никто не мешает быть молодцами. Роман, Вячеслав всегда интересовал вас вопрос, можно ли сделать мертвую петлю, отдав ручку от себя. Конечно, отриц... понимаете, перегрузки будут, бывают положительные, бывают отрицательные, да, то есть это а, будет отрицательная перегрузка. Валерий Павлович Калов. Очень любил. Я, честно говоря, такое не делаю, потому что боюсь, что у меня глаза вылезут из орбит. Когда отрицательные перегрузки, человек гораздо труднее на них реагирует. Да? То есть что такое положительная перегрузка? То, что нас вдавливает в сиденье. Шутку отрицательное, то, что нас вытаскивает. Да? Вот При отрицательной кровь в голову. Ударять. Поэтому, в общем-то, это делается, ну я бы не сказал, легко, но такие люди, как Чкалов, да, они такие вещи выполняли совершенно свободно. И если а, самолет еще позволяет, потому что будет, может быть, запредельная перегрузка, да, им просто развалится. Это тоже очень важно. А так, в общем-то, ничего в этом такого сверхъестественного нет, Саул. Вячеслав Вячеслав, когда начнется замес, интернета не будет. Связь с соратниками в европейской части РФ можно вести на коротких волнах. Ваш голос все знают, Поделать его сложно. Конкретно диапазон от 3 до 4 МГц. Мощность нужна большая от 100 Вт и выше. Антенна тоже большая. Диполь сорок метров. Интересная мысль. Спасибо. Мы будем думать. В принципе, да. В принципе, получается такая же ситуация, как в третьем. параты стояли, радиостанции оттуда вел управление. Интересно. интересно. Спасибо. Анатолий. Спасибо, Анатолий. Артур С.Т. На усмотрение. Спасибо. А кстати, знаете, у, у меня случай в жизни был, но я уже рассказывал, это я а, еще в 20 веке был э, на Монблан, ну недалеко от Монблана, э, в принципе, это гора Шампань, это э, и ледник Белейкот, это э, этот Лаплан, Лаплан. Вот. И э, как-то я приболел, и нужно было поехать в поликлинику, того поликлинику в аптеку за лекарством. Я вызвал такси, сел в такси и вдруг услышал, что говорят там «маячки, маячки», ну, то есть наши э, таксисты разговаривали и вызывали на вторую Садовую. У меня была, я, конечно, не могу свидетельствовать на 100%, но была у меня полная убежденность, что это из Саратова, потому что адрес и пере, из переговоров, я очень четко это все слышал, назывались улицы, там, вторая Садовая, там, и, и так далее, а, вот, и... Э, Улицы, которые в Саратове присутствуют, да, то есть такие улицы, как Чернышевского, Рахова и Астраханская, и Вторая Садовая, но в таком вот, в такой, и Узенской, в такой комбинации, наверное, только в Саратове есть, да, наверное, в других городах нет. И именно об этих улицах и шел разговор. И я спросил тогда у водителя, а что такое происходит? Он говорит, да, это, говорит, на каком языке говорят? Я говорю, на русском. Он говорит, это из России. Я говорю, да, я говорю, таксисты из России. И он говорит, это, говорит, мы часто слышим. Вот я это очень хорошо запомнил. Вот. Поэтому это к вопросу о связи и сверхпроводимости. Анатолий. Спасибо, Анатолий Артур и СТ на усмотрение. Сосед на днях задумался, почему в России очень медленно растет количество больных коронавирусом. Вы понял, у нас э, врачи неграмотные. Вы видели, как они в карточках пишут? А, это уже вчерашнее. Да, это вообще все вчерашнее. Только вот про ручку 26 числа. Дальше это уже все было э, вчерашнее. Спасибо большое. Так. Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Напоминаю, что я вот сейчас буду читать донат студии на колесах, то есть мобильной студии. Пока мы не можем поехать и забрать эту мобильную студию, поскольку у нас карантин, и мы в этом карантине сидим тут. Ну, оттуда ехать полфранции надо проехать Поэтому, конечно, там нас быстро сластают Мы можем выйти только из дома, тут недалеко Показать вот этот уже другой вариант Аусвайса, да, который называется Аттестасьон, вот, уже другой Не тот, не первый, а уже новый вариант Распечатываем, там, пишем и выходим Степаненко Дмитрий имел честь пожать вам руку в Волгограде. На студию спасибо. Спасибо, Дмитрий. Волгоград очень хороший город, очень люблю Волгоград. Мой отец в 1932 году родился в Волгограде. Моя бабушка была парторгом строительства тракторного завода в Волгограде, который сейчас снесен нахер, этот завод. Аноним на горючий для, на, на автопробег – Париж-Москва, Студебекера, Антилопы-Гну, ударим автопробегом по Путина э, кратии, мракобесию и э, распутизму. Нам э, кроме коронавируса терять больше нечего, нас ждут великие дела. Согласен, спасибо, Аноним. Ненавижу иметь горит. Дядя Слава, прошу вас передать мой донат по 1,5 рубля на мобильную студию за прошлую неделю без меня на студии не собрать заранее благодарю, спасибо спасибо огромное спасибо Ирина, на запчасть для антилопы, да здравствует революция, спасибо, да здравствует революция, Роман на броневичок, спасибо, Роман так, и это уже 25 число спасибо, что смотрите Так, слава, надо поднять людей Надо думать нечто другое Без боя, без крови, власть не возьмем Так ради бога Сейчас вопрос так не стоит Если раньше стоял вопрос о том, что Как бы Наименьшими потерями Сейчас уже так вопрос не стоит Но для того, чтобы э, Вообще Свергнуть власть Путина Нужны просто люди Так Мальцев, а как вы боретесь с вирусом? Дома сидите? Да, дома сидим. У нас есть какие-то другие варианты бороться с вирусом. Кстати, ну, я говорю, наш один товарищ, будучи реаниматологом, то есть сейчас это очень востребованная профессия, безусловно, там, где масса людей находится в реанимации, предложил свои услуги, так от его услуг пока, ну, то есть не отказались, но и... Не сказали да. Никто не сказал до «да». да. Так. Так откуда сегодня очень много троллей повылезло? Обратите внимание. Очень много вылезло троллей каких-то мерзких. Они как-то это... А где они еще правду про Не, не, ну они то, то вылазят сразу толпой, то их нет. Они как-то мигрируют, это что -то, ли, что по Ютубу, <смех> да? Там Навальный, они уже заодно, наверное. Да? Вячеслав, ты не понял меня, я передачивал этот вопрос от другого. Я как раз делаю все, чтобы уничтожить. Быстрее пляшут и оскорбил соратника. Василий, Варыш, прошу прощения, если оскорбил, я же как бы... Незнаком лично, ему, читаю быстро, мог что-то не понять, меньше всего хотел оскорбить соратника. Слава, я не знаю, ты сегодня говорил нет, я не слышала, да. а, что в Москве, скорее всего, продлят а, входную неделю из-за вируса. Ну, естественно, а как же? Куда они денутся? Будет, будет же только хуже. Но они и так и будут называть это выходные недели. Потому что если вводить карантин, значит, нужны какие-то средства. Да, вот в Америке 2 триллиона э, и 300 миллиардов. Да, в Европе пока полтора триллиона. А сколько в России будет? Полтора рубля. Да. У Мальцева детишки мульт Маша и медведь смотрят. Да, всяких лунтиков Маша и медведь. Ну да все. И а как, да, как положено? Да, но они, кстати, и французские. Мультики смотрят очень много французских мультиков. Там. Ну, варь нет, варь они, они, да, в много очень сейчас учатся. Находясь на карантине, получают заданий больше, чем в школе. Гораздо больше. Ну, Так. Народ России за устойчивую вертикаль Путина Вертикаль Это вертикаль это кол такой в жопу народу России То есть тут видите Надо выбрать кому кол в жопу Или Путину или народу России Народ России сейчас выбирает Если он такой как бы сказать Готовый к самопожертвованию Ну значит он сам на этот колы Сядет до конца Тут Никто ему не поможет А что-то тебе -то, Мультик какой был Французский там А 41? Да нет ты, ты, ты, ты говорил дети смотрели А ты чуть с ума не сошла Там какой-то вообще психоделический мультик причем одна серия, не, вот так нормально, нормально вдруг одна такая серия когда все, кто там присутствует, главные герои во всех видят жопу, то есть на кого бы они не посмотрели, этот превращается в жопу Слава, вот куда, надо, так, да. куда они посмотрят везде жопа, у меня было ощущение Аня начала протестовать, говорит, я, говорит это про Россию, это же мультик про Россию, ты просто не поняла ну да, и детский мультик, который многосерийный, то есть в одной серии только жопа Спасибо, что смотрите Да здравствует революция, до свидания